Единственное, что мне лично непонятно, это что вот это вот такое понарисовали. Здесь так вообще-то похоже на какие-то писюны. Ну да ладно. Здарова. Ну, как ты... Сегодня я хотел бы с тобой обсудить крайне интересный слив информации, касаемой глобального обновления на Барвиху РП. Еще вчера разработчики проекта в своей официальной группе ВКонтакте, а также в своем официальном телеграм-канале опубликовали вот такой вот интересный скриншот. И буквально через 15-20 минут его просто-напросто удалили, после чего у огромного количества игроков соответственно появилась куча вопросов. Ну и естественно с данным вопросом я сразу же обратился к команде проекта. Что же это все-таки на самом деле было такое? Неужели нас ждет полностью? обновленный маппинг, новая карта, полностью обновленная Барвиха и новый город. Начать прежде всего хотелось бы с того, что я хотел бы тебе выразить огромную благодарность. Буквально сегодня ночью на моем канале стукнуло целых 10 тысяч подписчиков. Мы проделали с тобой огромный и тернистый путь, за что я говорю тебе спасибо. Спасибо тебе за твои просмотры, за твои лайки, за твою подписку и в целом за твою поддержку. Я безумно тебе благодарен. И по данному поводу на своей странице. ВКонтакте, буквально на днях я обязательно сделаю пост, где выскажу свое мнение, а также проведу розыгрыш на 10 миллионов рублей. Ссылочка на мой ВК есть в описании. Обязательно добавляйся в друзья, я добавляю абсолютно всех и следи за лентой новостей. Ну а также не забывай, что абсолютно в каждом своем видеоролике, включая этот, я разыгрываю 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. И чтобы принять участие, тебе достаточно просто быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видоса, поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором крайне важно указать на английском языке, ник и сервер, на котором ты играешь. Но ну, а итоги я подвожу каждое воскресенье, как уже и сказал, на своей странице вконтакте. Начнем с тобой с самого интересного, наверное, на сегодняшний день. Наверное, это самый главный вопрос, когда же уже наконец-таки выйдет это глобальное обновление, когда выйдет та самая вторая часть новой обновы? Честно говоря, я по-моему уже конкретно задолбал нашего пиар-менеджера с этим вопросом. Но Буквально вчера я наконец-таки получил от него хоть какой-то ответ. Конечно же, точной даты мне никто не назвал, но он сказал четко: обновление выйдет в середине сентября. А значит, нам с тобой ждать осталось совершенно недолго. Буквально 2-3 недели, и мы наконец-таки сможем с тобой увидеть глобальное обновление на проекте. А также, я думаю, уже в скором времени мы наконец-таки получим доступ на тест-сервер, где я с удовольствием и покажу тебе всю эту обнову на практике. Как все это дело у нас выглядит на деле. Как я тебе уже сказал ранее, как только удалили данный пост с этой данной новой карты, с этим скриншотом, я сразу же обратился с кучей вопросов к команде проекта, на что я получил довольно неоднозначный ответ. Разработчики стали сразу же отнекиваться, говорить о том, что это произошла какая-то ошибка, данный скриншот опубликовали случайно и вообще это вовсе не барвиха, а какой-то другой там город, что на первый взгляд лично мне показалось довольно смешно, ведь если присмотреться на данную карту, то можно с легкостью убедиться, что это именно наша карта, наша любимая барбиха. Я дико сомневаюсь, что еще у какого-то проекта на данный момент существует идентичная карта, с добавленным точно таким же островом в правой части этой карты, с деревней Железнодорожной и Михайловкой, с нашими полями и с нашей рыбацкой зоной, с тем самым городом Мурина или с Красной Поляной. И еще скажите мне, что вот этот остров в левом нижнем углу, это совершенно не тот остров, о котором нам твердят уже на протяжении месяца сами же разработчики скрины которые публикуют с данным островом в своей официальной группе и на своих официальных каналах тот остров который мы с тобой обсуждали уже в нескольких видеороликах нам даже уже показали и рассказали что будет находиться на данном острове честно говоря как я тебе уже сказал ранее для меня все это выглядит реально довольно смешно что-то мне подсказывает что разработчики совершенно случайно слили информацию из будущего обновления ведь мы с тобой оба прекрасно знаем что разрабы всегда тянут до последнего и непосредственно до выхода обновления как минимум на тестовый сервер, до слива данной информации всем ютуберам проекта, они никогда не хотят приоткрывать занавес грядущего глобального обновления, а наоборот всегда стараются нас удивить, причем сделать это в самый последний момент. Поэтому лично мне что-то подсказывает, что это просто была утечка информации. Кто-то из команды проекта опубликовал данный пост, а после чего его сразу же попросили удалить это. Единственное, чего не сейчас на данный момент на этой новой карте это острова с нашей стройкой стройка на которой люди воюют за семейный рейтинг в левом нижнем углу здесь присутствует абсолютно идентичный тот самый новый остров который нам обещают добавить уже в грядущем глобальном обновлении также здесь имеется красная поляна рублевка был рынок и все прочее военная часть непосредственно сама барвиха но которая выглядит уже совершенно по-другому здесь появилось огромное количество новых зданий и постройка о мы с тобой поговорим отдельно также здесь присутствует город мурина и присутствует остров который добавляли буквально год назад с новыми деревнями железнодорожные михайловка а также с нашим новым рыбацким местом абсолютно все те же поля абсолютно все те же дороги и все прочее все это здесь же присутствует единственное что мне лично непонятно это что вот это вот такое понарисовали. здесь так вообще то похоже на какие-то писюны но да ладно короче говоря я хочу сказать лишь то что эта карта чуть ли не идентичная копия нашей существующей Барвихи. снова новым островом, который нам уже неоднократно показывали и обещают добавить в одном из будущих обновлений, так и мало того, помимо всего этого нового города, я заметил здесь еще один крайне важный момент. У нас продлили уже существующую на сегодняшний день железную дорогу. У нас появился второй мост уже с железной дорогой. Как раз таки от этого острова в правой части с деревни Железнодорожная до самой Барвихи. И обрати внимание на всю верхнюю часть Барвихи. Здесь у нас с тобой уже существует на данный момент автовокзал, где спавнятся новички. Посмотри только сколько построек здесь появилось с той самой железной дорогой. В правой части Барвихи так вообще огромное количество каких-то новых зданий что это будет такое остается только догадываться сейчас у меня есть предположение что возможно может быть это та самая как раз таки москва та самая обновленная барвиха которую нам сливали с тобой примерно полгода назад неужели разработчики решили все-таки добавить железнодорожный вокзал на проект ведь уже неоднократно были разговоры о системе поездов неоднократно нам разрабы намекали на монорельс и возможно это как раз таки все то самое ну а возможно я ошибаюсь Баюсь. Возможно, это просто-напросто очередной концепт, который нарисовал кто-то один из разработчиков и предложил на рассмотрение. Возможно, это будет точно так же, как это было с Москвой. Какие-то наработки, отложенные в дальний ящик. И вроде бы они все имеют место быть, но добавят ли их в конце концов на все основные сервера, для нас так и останется неизвестным. Но мне, честно говоря, до последнего с трудом хочется во все это верить. Потому что уж очень сильно эта новая карта, особенно этот новый остров. напоминает напоминают нам нашу барбиху рп да и все-таки данный скриншот не появился где-то на стороннем каком-то ресурсе вчера он был слит реально в официальную группу вк и в официальный телеграм канал а значит это сделали сами разработчики ну или кто-то из команды проекта ну а что ты думаешь по данному поводу какие у тебя догадки что еще интересного ты обнаружил на этой новой карте обязательно напиши мне в комментариях попробуем все это разобрать вместе с тобой ну а пока что у меня на этом для тебя все спасибо тебе что